Mm. <music> Музеи Казанского федерального университета присоединились к всероссийской акции «Университетские музеи детям». В этот день музеи ведущих российских университетов были открыты со специальной программой, в которой смогли принять участие дети и их родители. Когда мы проводим такие акции, мы стараемся показать, продемонстрировать людям всю палитру занятий с детьми, которые мы разработали и которые мы реализуем. В рамках акции состоялись тематические экскурсии, игры, музейные занятия, квесты и мастер-классы. В музее лаборатории имени Завойского прошла тематическая экскурсия «Экспериментатор». В зоологическом музее Игербарии имени Версмана прошла интерактивная экскурсия «Животные большие и маленькие» и мастер-класс «Жители подводного мира». В музее Казанской химической школы прошло семейное занятие «Гори свеча». Посетители узнали про вещества, которые используют для получения свечей, познакомились с их химическим составом и свойствами, а также научились самостоятельно делать свечи. В музее имени Лобачевского прошло занятие силы магнетизма». На нем каждый ребенок смог самостоятельно провести физические опыты с магнитом. У нас было занятие под названием Сила магнетизма, где, собственно, дети вот в такой игровой форме, игры с обычными магнитами, с булавками железками, знакомились как раз с такой э, довольно неоднозначной в плане вот ее изучения, но тем не менее очень важная тема, как магнетизм. В заключение акции "Университетский музеи детям прошел концерт в Музее истории Казанского федерального университета. В нем приняли участие ученики Казанской государственной консерватории. Отметим, что в 2020 году акция «Университетский музей детям» была поддержана Российским комитетом Международного союза музеев. Благодаря этому акция обрела всероссийский статус и в ней приняли участие 19 музеев 9 вузов Российской Федерации. Зорина, Лев